Это Селестия и Денис. Селестия – властительница мира волшебных пони. Денис – охранник, но куда важнее, что он брони. Это производное от бро, то есть брат и пони. Неужели это какие-то взрослые ненормальные мужики, которые играют в игрушки? Да нет, конечно. Нормальные взрослые мужики, которые любят мультсериал для маленьких девочек. Эта искра вспыхнула, когда я осознала, что вы все Кроме любви к персонажам их объединила идея взаимопонимания и доброго отношения к окружающим, которую пропагандирует мультфильм. Поэтому Брони не просто фан-клуб, субкультура хиппи нового века. Классические субкультуры, как мы говорим, да, готы, эма, панки, хиппи, скинхеды и так далее. Вот они в настоящий момент скорее в маргинальной позиции. То есть очень мало кто их упоминал. Исследователи высшей школы экономики три года опрашивали у участников современных молодежных объединений и следили за их жизнью. Это кадры внедрения. У нас человек 50 это было? Одно время помнишь? Дагестанский воркаут, и паркур, татарский рэп, западные течения, так и не обзаведясь русскими названиями, все же каким-то естественным образом влились в патриотическое русло. Я птица больная. я не гонюсь моды и не вгоняюсь в рамки пешком от слободы до центра по берегам казанки. Это в конце 80-х и 90-х Запад копировали подчистую и противопоставляли Совку. Спустя почти 20 лет субкультура и протест перестали быть синонимами. Теперь молодые люди дружат не против кого-то, а просто друг с другом, объединившись по интересам. Три самых массовых движения современной России. Геймеры, у них абсолютное лидерство в исследованных городах. Велолюбители на второй позиции. Бронза, удивитесь, у поклонников настольных игр. Черный плащ в пол, ты, вероятно, год. Добавить контрастного розового и челку в пол лица уже Эма. Косуха рокерам и ракезы известна панкам. Так было раньше. В наши дни вопрос идентификации сторонников в толпе больше не стоит. Теперь их проще найти в группе в соцсети. Сделай, пожалуйста, вот такую позу. Вот немножко руку сюда. Да, вот так вот. Юрий анимешник, фанат японских комиксов и мультфильмов. В миру доцент кафедры философии, но это будни он проводит в костюме университетского служащего. Так на Кавказе живется спокойнее, но ближе к телу белый пиджак и красный парик Батлера у Серамия, героя романа, когда плачут чайки. У нас в стране. Может быть, все-таки немножко отношение такое предвзятое к гик-культуре. Для многих она в новинку, особенно в регионах. Мы стараемся как раз-таки пропагандировать и продвигать косплей, продвигать гик-культуру. Никита – администратор одного из крупнейших сообществ в броне. Настя – его соратница. В их группе ВКонтакте около 40 тысяч человек и больше половины – мужчины. Они видят в персонажах себя и начинают им как бы соответствовать. И у них тоже появляется много друзей. Поменяв облик и характер, субкультуры не изменили главной цели объединять людей. Сергей Сыркин, Николай Булкин, Николь Морозова, Максим Коновалов и Виктор Бабенко. Телекомпания НТВ. Москва, Санкт-Петербург, Пятигорск.